Итак, нам необходимо сказать, мне следовало позвонить ему еще вчера. Как же необходимо выразить эту фразу? Мы знаем, что следовать переводится на английский язык как should. Что же у нас получается? Мне следовало. I should have called him yesterday иметь звонок ему вчера. Начны употребляем perfect. В прошедшем времени берется глагол звонить cold И вместе с глаголом had это образует perfect. Прошедшего времени. I should have called him yesterday. Ничего сложного нет. Если вы просто хотите сказать не следовало позвонить ему, вы обычно скажете I should call him. Не следовало позвонить ему. I should call him. Но если вы хотите сказать, что мне следовало позвонить ему вчера, значит мы должны использовать слово сочетание have called. Have called. Потому что в прошедшее время. И, кроме того, оно еще завершенное э, в сочетании с модальным глаголом should. Ну, если вы хотите, например, сказать, мне следовало купить билет, вы бы сказали, I should buy ticket. I should buy, покупать, Ticket билет. Мне следовало покупать билет. Но если вы хотите сказать, что мне следовало купить билеты вчера, или не следовало купи купить билеты заранее, вы должны использовать значит перфектное время. Help bot. Help bot это куплен, куплено, куплено, купленный. То есть перфект завершенное время. Глагол buy имеет три формы by bot и третья форма также bot вторая и третья формы совпадают so, одинаково но поскольку have значит брать всегда и глагол неправильный брать, брать необходимо третью форму have bot если мы хотим сказать что мне не следовало звонить ему еще вчера мы должны добавить э, отрицание ноты I should not have called him yesterday. Мне не следовало звонить ему вчера. Если мы просто говорим, что мне не следовало звонить ему, мы просто говорим I should not call him. Это простое предложение. Но если это связано с вчерашним днем, с прошлым годом, значит, мы должны использовать словосочетание have вместе с глаголом основным в прошедшем времени. Если глагол правильный, то добавляем окончание id, а если он неправильный, то берем вместе с глаголом have третью форму глагола.